всем привет рада вас приветствовать на своем канале сегодня такая очень интересная тема язык подсознания как научиться договариваться со своим подсознанием и понять что я транслирую в мир да и что я создаю в своей жизни весь этот мир всю на, вся наша жизнь складывается по принципу пазлов если у вас есть избыток в чем-то, рядом с вами всегда будут люди, у которых в этом недостаток. И наоборот, если у вас в чем-то недостаток, рядом всегда будут люди, у которых есть в этом избыток. Например, если вы привыкли учить, советовать, спорить и так далее, что создаете на языке подсознания вы в своей жизни? Кого обычно учат? с кем спорят, с людьми, которые вас не устраивают, как они поступают, как они живут, да, то есть люди уровнем ниже вас, соответственно в своем окружении таким образом уча, споря, критикуя, советуя, вы создаете людей, которых есть за что критиковать, есть по поводу чего поспорить, да, и которые глупее вас, да, которых приходится все время учить. Вопрос, надо вам это или нет. Второе, если вы привыкли решать проблемы за других, как правило, тут есть вторичная выгода, да, я хочу, чтобы меня любили, чтобы меня оценили и так далее. С этим тоже нужно разбираться. Если вы решаете постоянно проблемы людей, они будут постоянно к вам пребывать. В конце концов, вы истощаетесь. Вот таким образом. С деньгами работает так же. Например, вы идете в магазин и думаете: Ой, это дорого, вы платите с неохотой, вы ищете подешевле. На языке подсознания что это значит? Что я транслирую в мир? Если я экономлю, если я ищу подешевле, это значит, что нужно доходы ограничить. Доходы ограничены, доходов мало, да? денег в мире мало, поэтому приходится экономить и так далее. Когда вы постоянно выпрашиваете любовь да, и сами к людям не проявляетесь и ждете, пока вам подарят внимание, что вы транслируете в мир? В мире недостаток любви, недостаток внимания. Через подсознание вы транслируете. То есть вы ходите, ищете, ищете, или вообще просто дома сидите, да? И думаете, внимание нет, а вы сами его не дарите. То есть вы не слушаете человека, да, что он за человек, вы не интересуетесь его жизнью, соответственно, к вам тоже ну, могут проявляться там один раз, да, и все, дальше неинтересно. Вы холодный, закрытый и так далее. Как еще проявляется язык подсознания? Если, например, вы говорите, если вы мужчина, там вы считаете, что вы с чем-то не справитесь, вы обязательно в свою жизнь будете привлекать женщин, которые будут все за вас решать. Но при этом, учитывая, что она женщина, ее женская природа это получать защиту от мужчины, соответственно, чувства неприятные у нее будут всплывать. И такой мужчина, который, которому нужна поддержка женская, он будет постоянно быть помойным ведром. Она будет весь свой негатив сливать на этого мужчину. Как бы у обоих вторичная выгода, да, вот такая женщина, она не очень уверена в себе, да, она не уверена, что достойна защиты мужской, да, материальной, моральной, да, она выбирает себе мужчинку послабее, ну, рядом с ним, зато он чувствует себя уверенно, и это точно не уйдет. плюс он еще зависит от меня, я там за него проблемы решаю и так далее. Точно одна не останусь, то если сама не решу уйти от него, да. А у мужчины какая выгода? Да, она за меня все решает какие-то проблемы, она там я иду за ней как хвостик и так далее. Зато мне ничего не приходится делать самому, вся ответственность на ней. Ну и что, что она там меня критикует, подавляет и так далее, негатив, недовольная ходит и так далее. Зато мне так удобно. Поэтому с обоих сторон вторичные выгоды. Что вы транслируете? Мужчина, который не может решать свои проблемы, он транслирует женщине. «Я слабый мужчина». Соответственно, ей не за что его уважать. Она себе позволяет вот так с ним поступать. Поэтому в отношениях каждый должен знать свою природу. Мужскую природу, женскую природу, да, только тогда отношения могут быть гармоничными. Каждый должен выполнять свою роль, чтобы быть счастливыми в отношениях. Вот таким образом. Если есть еще какие-то вопросы, если у вас Существуют проблемы по поводу личных границ, по поводу открытого сердца, выражения своей собственной личности, да, как я могу себя выразить, да, или формирование внутренних ценностей, какой я человек, для чего я живу и так далее. Многие-многие другие вопросы, если вас интересуют, пишите в личные сообщения, записывайтесь на консультацию, рада буду вам помочь. Всем спасибо за внимание, пока-пока.